Итак, добрый день! Начинаем наш сегодняшний вебинар. Вопросы можете задавать в чате. Значит, суть нашего сегодняшнего вебинара – это обзор нескольких онлайн-сервисов, на которых можно создавать различные дидактические материалы. Я рассмотрю несколько сервисов, потому что все остальное, что оно будет, оно, в принципе, похоже на то, что я рассмотрю. А, ну Итак, сайт crash.cram.com Сайт, позволяющий создавать флеш-карточки. Перейду я на главную. Очень простой адрес. Cram.com Так. Создать флеш-карточку. Значит, здесь задается тайтл заголовок ваших карточек. Тема. Пока-то я написал английский язык. И дальше идут, вот они две стороны карточки. Одна сторона, вторая сторона. Соответственно, мы на одной стороне пишем то, что нам надо, а на другой какое-то понятие ему соизмеримое. Значит, здесь я пишу один, я выбрал цифры на английском языке, здесь, соответственно, ванны и так далее. Ну, и третью я создам. Ой, стоп три. Больше я добавлять не буду, создать. Итак, соответственно, вот они мои флеш-карточки три штуки. Я могу их протестировать, как они будут выглядеть. Так видно карточки мои. Сделать тест. Итак, перехожу в свой аккаунт. Так, флеш-карточки. Так, а где мои-то? Вот они, так мои карточки публичные. Итак, жмем кнопочку «Меморайз», то есть запомнить, и начинаем работать. Вот она идет работа с карточками. Один. Про себя вспоминаем ответ, смотрим его ответ. И дальше, как мы правильно подумали или нет, допустим, правильно. Два подумали про себя ответ, просмотрели, правильно или неправильно. Ну, допустим, неправильно. И тогда вот эти неправильные карточки, они откладываются на повторный просмотр. То есть, таким образом, можешь создавать наборы карточек и потом на уроках отрабатывать эти самые наборы. На истории можно дата события, там дата какой-то личности, на физике можно закон, его формулировка, какое-то понятие, его определение. То есть здесь варианты использования различные. Одно здесь «но» на данном сайте. На данном сайте в, в бесплатном виде только тексты возможно использовать. Чтобы использовать фотографии, картинки, нужно оплачивать. Поэтому здесь небольшой этот минус. Поэтому я дальше рассмотрю другой сервис FlashCardMachine, где можно использовать не только тексты, но и фотографии. Вот таких сайтов создания флеш-карточек, в принципе, очень-очень много. Проблема вся в том, что они все в иностранном интернете, все на английском языке, потому что Ой, в иностранном языке. И я из всего множества, я их штук, наверное, 10-15 просмотрел, отобрал вот эти два, потому что не все сайты в иностранном интернете поддерживают работу с, кирилли, с кириллицей. То есть здесь же основа Flash, и там нужно специально программировать поддержку кириллицы. Не во всех сайтах это сделано. Вот на этих сайтах кириллица работает хорошо. И некоторые сайты я не стал показывать, потому что ну, они неудобны для русского человека. Потому что есть много сайтов иностранных, которые ну, не устроены так неудобно для нас, для русских. Я с ними просто... Такие сайты я тоже откидывал. Вот два более-менее таких приличных сайта. Итак, ну, давайте попробуем создать тут карточку. Итак, новые флеш сет Ну, так как, чтобы здесь показать разницу, да, Попробую что-нибудь сделать с рисунками, с фотографиями. Выбираем тему, какую нам надо. Ну сейчас я без разницы, какая тема. Уровень – это все для вас, да, для какого-то класса. Ну, пускай без разницы, какой. Так. Ну и тема. Ну давайте города. Так. Описание я вводить не буду. Все остальное оставлю так. То есть поместить в библиотеку я не буду помещать в библиотеку. А, приватные тоже оставлю приватные, пускай они будут общественные. Так, так. Описание все-таки заставляет. Значит, фото городов. Итак. Так, все. Дальше. Здесь есть быстрый редактор, Quick Editor. Соответственно, здесь только работа опять с текстами. Поэтому я не буду его сейчас рассматривать, Quick Editor. Я вернусь в другой редактор, Advanced, то есть расширенный. Я запускаю расширенный редактор. Создать новую карточку. Загружается редактор для создания карт. И вот мы, соответственно, можем здесь работать. Мы можем поместить картинку, можем поместить звук, можем вообще какой-то HTML-код написать, то есть целую веб-страницу здесь разместить. Но ну, я размещу картинку. Картинки... Можно скачать где-то из интернета, указав просто адрес, или можно загрузить со своего компьютера. Ну, я попробую из интернета, просто попробую так побыстрее. Ну, города Москва, сделаю одну-две карточки, сколько мне там по позволит картинки. Так, Москва. Ну, вот первую попавшуюся картиночку. И я беру ее адрес копировать, URL картинки, и вставлю сюда. Вот, она вставилась. На другой стороне, соответственно, название города Москва. Конечно, можно какое-то более широкое тут описание сделать, но я просто продемонстрировать принцип работы. Так. Так, так, так, так, так. Так, следующее. Так, а сохраняем как? Города, города. Так, ладно, попробуем. Следующая карточка. Давайте. Лондон. Берем картиночку Лондона. Вот такую красивую. И вставляем фото Лондона. Так. Save and exit. Сохраняем. И выходим. Вот у нас две карточки. Вот картинка одна маленькая, одна большая получилась. В общем, надо, конечно, следить, чтобы картинки были более-менее одинаковыми. Вот так. И смотрим мои наборы. Вот у меня города, фото городов. Я запускаю. И, соответственно, что я могу сделать. Что еще хорошо на этом сайте FlashcardMachine.com? Здесь у них есть приложение для, на iPhone, iPod, iPod и на Android. И, соответственно, вот с этими вашими карточками можно работать на этих приложениях. Соответственно, показать я сейчас это не могу, конечно. Но вот если вы зайдете, потом перейдете, можете установить на свои устройства, если у вас такие есть iPhone или смартфон или планшет на Android, и можете поработать на этих планшетах. И дети, соответственно, тоже могут с вашими карточками работать на своих мобильных устройствах. Итак. Так, какая-то ошибка возникла. My sets. Так, города. Вот. Старт стадий сессион, то есть старт сессии. И начинаем. Вот открывается отдельное окошко, и соответственно идет работа. Учитель может это на доске у себя открыть. На компьютере, демонстрируя на доску, или дети на своих устройствах потом, получив ссылку на эту карточку, да, можно работать. По, по фотографии определяем, что это такое, да, переворачиваем, проверяем, правильно или нет, мы это решили. Следующая карточка загружается, следующая фотка, так, и мы, соответственно, опять... Переворачиваю, проверяем, правильно мы решили или нет. Опять же, можно здесь, учитывая, что здесь можно и звуки, как я уже говорил, да, то, соответственно, открываются большие возможности также и для языков. Не только картинки, понятия, слова. Можно звуки вставлять, разные тексты произносить. Так, Экспортировать можно эти карточки. Так, фото городов. Кнопочка «Экспорт» есть в наборе. Сейчас я отвечу по поводу «быстро». Кнопочка «Экспорт». Соответственно, нажав на эту кнопочку, карточки сохраняются э, в текстовом формате, для чего потом также можно их, по-моему, сюда импортировать. Да, вот есть импорт, соответственно, можно их импортировать. То есть, можно из разных наборов создавать более большие наборы. Допустим, вы создали набор какой-то маленький, другой маленький, а потом решили, что вам нужно и то, и другое вместе, поэтому можно симпортировать и объединить их. Или передать кому-то другому, кто в своем аккаунте возьмет и импортирует это. Так, по поводу «быстро показываете», просто... Смысла нету, потому что это не обучение. Вы когда сюда войдете, здесь вот он набор карточек, да, мои карточки, my sets. Соответственно, вот они карточки, либо создать карточки, либо открыть уже готовые. New flashcard, тут все это видно, а английский, ну, слова здесь, они, ну, стандартный, международный flashcard. Понятно, flashcard, создать карточку. Ну, и такие слова, как new, новая стадии обучения. Ну, придется, потому что я сказал, что подавляющее большинство сайтов таких именно на английском языке. У нас в Рунете, в русском, почему-то такими вещами не занимаются. Нету хороших разработчиков. Так, в онлайне, да, в... экспортировать как-то ваш HTML. Или во Flash, чтобы потом работать без интернета, в данном случае нету. Вот. Нет такой здесь возможности. Да, значит, только если есть выход в интернет. Итак, вот два сайта работы с карточками. Первый текст, и второй вот более продвинутый. Ну и сейчас я расскажу третий сайт, уже который, я думаю, теперь уже он в интернете достаточно известный. Learning Apps, может быть, кто-то уже знает, может, кто-то еще не знает. Learning Apps, то есть образовательные приложения. learningapps.org Этот сайт вообще имеет огромные возможности по созданию вот таких различных приложений абсолютно разного направления. И вот мы сейчас я покажу, какие направления здесь есть. вот Создать новое приложение. И смотрим, что здесь можно создать. Во-первых, викторины с различными вариантами выборов. Просто викторина. Викторина с выбором правильного ответа. Да, выделить слова. То есть где-то в тексте выделять слова. Игра «Кто хочет стать миллионером?» Или складывание слов из букв. Следующая классификация – это распределение. То есть, когда есть какой-то набор, его надо распределить определенным образом. Вот здесь у нас раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять приложений. Последовательность – это задание, где нужно выстроить определенную последовательность. Вот расставить по порядку или построить хронологическую линейку. Заполнение. Соответственно, есть какие-то пустые места, их надо заполнить чем-то. Онлайн-игры и различные инструменты для учителя. Кроме того, здесь учитель, если разобраться здесь очень серьезно, да, то здесь учитель может настроить свои классы. То есть, таким образом, он создает аккаунты учеников. Я сейчас этого делать не буду. Да, имя, фамилия, логин, пароль раздает ученикам эти логины и пароли. И они, ученики, имеют доступ к приложениям, вашего, то есть вас к, к, к приложениям своего учителя, который учитель им откроет. Таким образом можно строить полноценное уже обучение, либо у детей ноутбуки на столах, либо нетбуки, либо с планшетов, они могут заходить и работать, либо они могут работать дома. То есть учитель дает задание, такое-то приложение «Отработка дома», то есть тоже еще одно из заданий. Итак, ну рассмотрим, как создаются приложения. Принцип создания всех этих приложений, в принципе, один и тот же. То есть ну, сейчас рассмотрим самые несколько приложений. Я. Викторина с выбором правильного ответа. Вот. Выходит такая рамочка. Создать викторину с выбором правильного ответа. Итак, первое. Название. Мы даем название нашей викторины. Ну, я не знаю, сейчас выдумывать не буду. Викторина. Описание задачи. То есть, если нужно что-то до детей донести, как с этим работать, что это за задание, можно написать здесь описание задачи. Дальше мы задаем вопрос. Вопрос можно задать в виде текста, в виде картинки, в виде текста для произнесения, то есть, видите, работать со звуком, либо загрузить аудиофайл, либо загрузить видеофайл. То есть, видите, здесь возможности просто огромнейшие по предоставлению контента детям. Да, но ну, самый простой я сейчас буду, ну, допустим, картинка. Я опять укажу URL-адрес картинки. Мы вернемся к этому Лондону, чтобы долго не искать. Картинка загрузилась. Так, и правильный ответ. Правильный ответ. Пишем это Лондон. Так, и дальше несколько неправильных ответов. Москва, Париж, что у нас там, Нью-Йорк, извиняюсь за маленькие буквы, конечно же их все надо с большой писать, дальше добавить следующий вопрос, добавляем следующий вопрос, ну я так сейчас, чисто для демонстрации, 2 плюс 2. правильный ответ, сколько это будет, 4. И несколько неправильных ответов. Три, пять. Я сделаю так. Оставлю пустым. Когда мы все заканчиваем, можем выбрать некоторые тут, как сортировать, расположено как задно, либо в случайном порядке. Я сделаю в случайном порядке. И пишем, что мы покажем детям в случае правильного ответа. Молодец, ты правильно ответил. Подсказки можно некоторые сделать. Ну и сохраняем. Включается предпросмотр, где мы можем посмотреть, что мы создали. Да, 2 плюс 2, 4. Проверить, да, все правильно. Следующий вопрос. Картинка. Лондон, Москва, Париж. Ну, я отвечу неправильно. Москва. К сожалению, неверно. Так, Лондон. Здорово, верно. Все, если у нас все правильно работает, сохранить. Сохраняем приложение. Все, а мы его создали. Теперь мы можем перейти в пункт «Мои приложения», то есть то, где мы уже сохранили все наши приложения, которые мы когда-то делали. Викторина. И здесь некоторые параметры этого. То, что у нас картинка есть. такая, так. Опубликовать это приложение. Опубликовать значит сделать его доступным для других людей. Вот я сейчас сделаю «Опубликовать». «Название» раздел, куда мы это публикуем, сейчас я не знаю куда, пускай география, подкатегория, без разницы сейчас выберем какую, выбрать ступень для средней школы, отправить. И они будут его просматривать, как только они его рассмотрят, они могут его опубликовать на сайте, но я думаю, мое приложение это они публиковать сейчас не будут. Так, что у нас здесь еще есть, статистика, стереть, удалить. Итак, когда мы открываем приложение, в самом низу, вот под ним, есть ссылки, адрес в интернете. Вот если по этому адресу перейти, так, то откроется это приложение. То есть вы можете детям дать ссылку. Они перейдут по этому адресу и будут работать с этим приложением. Так, дальше. Адрес картинки. Соответственно, это некий предпросмотр этого приложения. А, это вот оно, приложение на полный экран. То есть не на сайте, а на полный экран, чтобы не было вокруг лишней информации. «Привязать» — это код, который можно вставлять в свой сайт или в свой блог. То есть копируете и вставляете HTML-код в сад или в блог. Я уже видел здесь в комментариях, что это удобно. И выкладываем на свой сайт очень часто. Да, и детям действительно с этим интересно работать. Да, этот сервис полностью бесплатный. По-моему, я, во всяком случае, не видел еще какие-то здесь ссылки на то, чтобы платить. Дальше. Кроме того, этот пакет можно сохранить в виде пакета «Скорм». Пакет SCORM — это архив, который сохраняет в себе все данные. Звуки, файлы, тексты. И его можно... Это международный пакет распространения у вот таких учебных заданий. Его можно дальше импортировать в другие среды, которые поддерживают SCORM. Ну, например, какие-нибудь системы обучения LMS, если вы их где-то используете. Ну и дан штрих-код, QR-код — который можно сфотографировать. Можно этот в виде рисунка также детям послать на их мобильные устройства и они, сфотографировав его, просто перейдут сразу опять же к этому приложению. То есть сделано все, чтобы было удобно создавать и удобно распространять. Ну давайте еще одно какое-нибудь приложение создадим. Ну давайте «Кроссворд». «Кроссворд». Создать «Кроссворд». Даем название «Кроссворду». Понятно, что должен быть какая-то там тематика. Выберите основную картинку для кроссворда, если желаете. То есть можете выбрать картинку, которая будет показывать, что это за кроссворд. Вопросы. Текст. Так, ну давайте совсем такое детское. Так, с длинными ушами в лесу. Ответ заяц. Добавить следующий текст. Рыжая в лесу. Получаем лиса. Я не знаю, что сейчас из этого получится. Да. Ну вот, он нам сложил кроссворд. Заяцы, леса. По идее, первый. Мы щелкаем единичку с длинными шами в лесу и пишем здесь. За. Ясно на клавиатуре, окей. Кликаем двоечку, рыжая в лесу, лиса, окей. Проверили, все работает, можем сохранять. То есть видите, что редактор, создающий задание в принципе один и тот же, да, абсолютно все одинаково, они просто выбираем то, что нам нужно из этого внизу и создаем задание. Итак, вот это learningapps.org. Oh, oh, learning Еще раз говорю, сайт очень популярный в, в России. Очень многие учительские блоги, если посмотреть, можно найти вставки отсюда. И я лично знаю много учителей, которые используют его в работе прямо в классе. Особенно, если есть интерактивная доска. Да, мы загружаем, и вызывая детей, и можем к доске, и работать с ними очень-очень удобно. Все ссылки в сайте пишите, да, я когда отчет выложу запись вебинара, я еще и эти ссылки заодно из сайта выложу ссылки, чтобы они были ссылками, чтобы люди могли их просмотреть. Так, следующее, что, что я хотел посмотреть, это сервис создания пазлов. Здесь я скажу опять, этих пазлов, сервисов создания пазлов очень много, суть у них, в принципе, приблизительно одна. Мы берем картинку, указываем какие-то параметры, и картинка разбивается на кусочки. Ну, самый простой вот. Я беру, открываю картинку. Опять этот наш Лондон. Сохраняю картинку. Рабочий стол, вебинар. Сохраняю я ее сюда, чтобы можно было закачать. Так И так делаю новый пазл. Новый пазл. Все ссылки я выложу в виде ссылок, когда буду выкладывать видеозапись вебинара. Поэтому, если где-то ссылки сейчас не видны особо, то потом вы их можете просмотреть. Выбираем файл. Так, указываем. Приватный файл, пазл, это значит, будете видны только вы. Теги, ну я делаю Лондон, да, значит, я укажу Лондон. Так. Комментарий не обязательно. Создать пазл. Есть сайты, где настраиваются количество кусочков. Да? Есть сайты, где настраиваются м -м, виды этих кусочков. То есть, какие они будут посложнее, попроще. Я этот сайт взял, просто он на русском языке. Puzzleit.org Здесь очень легко и просто. Не надо заморачиваться. Закачал картинку, получил пазл. Итак, Пазл создан. Кнопочка «Собрать». Ну и вот они кусочки. Мы можем их двигать, раздвигать и создавать картинку. Да? Учитель на уроках, чего это может дать. Мы можем различные фотографии разбивать там у фотографий ученых, приборов, каких-то предметов. Да, по биологии наших внутренних органов. И, соответственно, можно собрать, внести какой-то элемент игры, особенно если у нас может быть какое-то там внеклассное вне мероприятие или уроки повторения, закрепления, где мы можем внести какие-то разные радости детям, чтобы не только сидеть в тетрадках и в учебниках. Так, следующий сайт – это «Лента времени». Лента времени. Этих сайтов не очень много в интернете. Действительно хороших, мощных, красивых. Их всего три или четыре. Я выберу тот, в котором я лично сам работал с детьми. Так, вот сейчас мои. Это сайт dpty.com. dpty.com Итак, вот я сначала покажу ленту времени, которую я создавал с 11, с 11 классом в 2009 году. Вот, Великая Отечественная Война. Как известно, в 2010 году да, была годовщина победы Великой Отечественной Войны. Соответственно, к этому у нас был большой проект в школе. И один из этапов было вот это создание ленты. Так, видео не идет. Видео не идет. У меня вроде все нормально сейчас. Алло, алло. У всех видео нет и звука. Звук идет? Напишите в чат, пожалуйста. Видно. И звук должен быть. Значит, у кого нет видео звука, это ваш интернет-канал. Попробуйте обновить страничку. У кого нет видео, не идет, обновите просто страничку. Переподключится он заново. Итак, лента времени, я ее могу чуть-чуть... Вот мы и делали с 11 классом, причем здесь можно работать, иметь доступ к одной ленте нескольким людям. Соответственно, каждый ученик 11 класса, я создал ленту, каждый работал на над своим периодом в ходе войны, и потом мы все вместе собрали это все в единую ленту. События можно размещать в виде текстов, в виде картинок, вот видите, в виде картинки событий создано видеоролики, я не знаю, сейчас буду искать, здесь должны быть где-то и видеоролики, я сейчас не буду искать. да? В чем, сейчас я покажу примерно, как создаются здесь эти ленты, в чем здесь плюсы, например. Их также можно встраивать, вот Embed, то есть выдается код, который можно настроить и встроить в какой-то свой сайт. Можно развернуть на весь экран, и использовать дальше на уроке. В чем здесь, что удобного, хорошего? Можно уйти от презентации, допустим, PowerPoint, которые людям уже очень многим надоели. Особенно если мы говорим о каком-то событии, об открытии, о какой-то личности. То есть, если есть у нас где-то какой-то период времени, в течение которого несколько событий, то ленты времени здесь могут очень помочь, чтобы разнообразить, наше обучение. Вместо презентации можно использовать вот такую вещь, да, где показаны события, видео, картинки, описаны эти события. И учитель может их демонстрировать по ходу своего объяснения. Не презентация, а вот так. И дети уже видят, как идет ход событий, что здесь было. То есть здесь уже на каждом слайде уже встроена картинка, или уже встроено видео, или встроена какая-то вот карта указана. События, описано событие, да, и указано, где это было на карте. И вот таким вот образом, да, каждое... Вот у нас вот видео, я попал, да, видео с YouTube, не знаю, но вот оно уже исчезло, это видео, в 2009 году оно было. Так, вот таким образом можно создавать эти ленты, да. Вот, опять же, описание, это у нас Сталинградская битва, на карте указано, где это было, сразу привязка карты, то есть очень-очень удобно. Ну и так, возвращаемся мы в обратный режим. Как создавать? Так, крит таймлайн, то есть создать ленту времени. А, извиняюсь. Так, значит, в бесплатном режиме можно создать только три ленты. Так, вот ограничение в DPT, вот да, можно создать только три ленты. Значит, я сейчас... Попробую очень быстро удалить Тут нечто, если у меня получится Не знаю, как тут докопаться Так, так, так, так А вот сейчас, свойства. А вот я прям эту начну дальше дополнять. То есть, когда создается новая лента, да, вот, соответственно, заполняются свойства. Название этой ленты, ее описание, можно выбрать категорию, вашу временную зону, чтобы время на ленте совпадало с вашим временем. Можно какую-то картинку выбрать, характеризующую ее. Так, Дальше «Зум». Можно выбрать Лента она расползается. В сколько, какой период можно показывать. Можно показывать через час, можно показывать по дням, ну и так далее. По годам, по 500 лет. То есть смотря какой период времени вы рассматриваете. Выбрать тему, от какую вы хотите. И дальше вот оно «Добавление событий». Да, «Добавить события». Мы добавляем на ленту события. Вот «События» один Выбираем дату этого события. Ну, допустим, вчера это у меня было. Описать, что это было за событие. Описание этого события. Картинку. Загружаем картинку или указываем URL-адрес. Ну, я могу загрузить опять эту картинку Лондона. Пусть она будет здесь. Мы можем указать адрес. Адрес веб-сайта какого-то, где, собственно, говорится. Ну вот, я не знаю, что это сейчас за сайт откроется. Откроется страничка Mtrans Лондон. Так, что это за сайт? Я сюда вставлю. Так, можно указать местоположение. Попробуем. Лондон. Посмотрим, он должен, по идее, показать. И можно указать видео адрес. Видео -адрес. То есть можно указать адрес. На YouTube, на Vimeo, то есть на видеохостингах, где это видео расположено. Добавить события. Так, что-то ему не нравится. Error. Что-то ему почему-то не нравится. Я не знаю, почему ему что-то не нравится. А, вот все, добавил, что-то локация ему не понравилась. Ну и таким образом добавляем события за событием и строится наша лента. Фотографии можно скачивать с сервисов, Flickr, Picasso, видео с YouTube и с Vimeo. Соответственно, вот, указывать ваши блоги. Таким образом создаются эти ленты, которые можно дальше где-то использовать. И последнее, что я хотел сегодня сказать, вот это совсем простенькое, используется не очень часто, но если вы создаете какие-либо квесты, различные какие-то, проектную деятельность, да, то очень часто, чтобы разнообразить деятельность детей, можно создать так называемый QR-код. QR-код – это квадратик, был он у нас уже сегодня, и создавать QR-коды коды можно абсолютно любые объекты, на тексты, на ссылки, на фотографии и так далее. Ну, здесь вот на тексты, допустим. Ну, я не знаю, география была, тема изучения координат, ориентирования на местности. да? Мы можем здесь в тексте вписать различные координаты там, ширины и долготы, да? и создавая QR-код. Вот этот QR-код мы распечатываем и кладем на различных точках этапа. Дети подбегают, фотографируют своим телефоном, на каждые смартфоны сейчас и Android, и Windows, и iPhone есть множество приложений, которые читают и расшифровывают эти QR-коды. Дети фотографируют, соответственно, получают информацию и идут. Я таким образом делал, например, в школе, используя цифровые лаборатории, QR-коды, да, и проводил такой проект, такой, измеряя экологическую ситуацию в школе, в разных точках школы, там освещенность, шум с улицы, влажность и так далее. То есть в виде QR-кодов я давал задания, указывал координаты, этажи и кабинеты, они прибегали, там читали задания, измеряли на датчиках, так, то есть... Ну, детям было интересно, это интереснее, чем просто читать что-то, вносит какой-то эффект тайности. Ну и QR-коды очень часто можно встречать на сайтах, можно встречать на различных туристических объектах. Это вам для развития общего, если кто не знал, что если вы увидите вот такой квадратик, можете своим телефоном, специальным приложением сфотографировать и узнать, собственно, что там происходит. Если это сайт, вы автоматически перейдете на сайт. Если это текст, соответственно, вы его сможете прочитать этот текст. Итак, вот это несколько видов онлайн-сервисов, которые можно использовать для активизации нашей деятельности детей, для внесения некоторого интереса в уроки, в мероприятия.